Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рей, мы продолжаем играть в Tower Conquest Так, ежедневные испытания Я гляну, о Этот хмырь нам нужен Поэтому, ребятушки Вперед, как говорится, из песней. Да, да Он нужен нам Для чего? Ну, для того, чтобы хотя бы его прокачать по рангу Хотя бы для этого Ну что, я готов Первый мой Отряд Выступает Немедля причем Желательно бы начать мне С мага рыцаря Големчик вышел Вышел, ребят, големчик Но мы его сейчас, я думаю, накажем Так, фехтовальщик, ну-ка вперед Опа, опа, опа, чумнуха вышла Чумнуха довыпендривалась. Да чумнуха Слушай, не слишком много големов ты тут выпускаешь, парень? А он меня хотел... хотел меня в клетку захватить. А мы клетку с тобой фаерболом-то этим как раз и снесли. Не надо вякать здесь. Не надо мне тут вякать. Ну, согласись, довольно быстро и легко прошли. Ну, правильно, маг-рыцарь рулит. И сейчас у нас будет... Да, епископ. Но это только начало. Это, ребят, только начало. Нам нужно еще. Блин, жалко здесь нету, как знаешь, в этой игре. Как же она называется-то? А, растение против зомби-героя во второй части. Когда ты, например, выбрал, да, команду себе. Ты просто потом берешь, нажимаешь, типа повторить. И не надо тебе заново собирать ее. Просто повторить, и она сразу же автоматически... Э, прошлая команда, которую ты играл... Ну, собирается, короче, автоматически добавляется к тебе в руку Нет, тут же каждый раз нужно постоянно это все делать Та же самая схема, ничего нового не будет Опять выйдет Галем, мы опять его встретим с помощью нашего мага-рыцаря И все по старой Старая школа рулит Он опять, эта чумуха, выползает Никчемно, единственное, что сейчас он что-то как-то продвинуть немножко поближе ко мне Ну да ничего страшного Ну да ничего страшного Опять Разрушаем ему клетку Которую он хотел меня, ребят, захватить Ну, в принципе, все Он так и будет чередовать Я даже, он вызвал Мага-рыцаря Ой, мага-рыцаря, просто мага Ну, пока старый дойдет <с vistolicher> У него просто такой прикольный Как будто застывшая молния в руке Слушай, действительно круто смолится. Вот он молнию Обуздатель молний Так, ну что же, у нас, друзья мои Последний поединок Последний поединок Ничего абсолютно менять не собираюсь Отряд топовый Именно для вот этой вот битвы Так что меня все устраивает Идет Идет родной да какой он мне родной? Тоже не нашел родного. Нифига у меня не родной. Буржуин. Недобитый. Таких родных знаешь где? Я видел. Родной. Давай клетку ты. Не прокатило у него, ребята, фокус этот. Два ры рыцаря-мага Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет твориться где-то Ой, сейчас Просто сметает все на своем пути Вот и все Вот тебе и ежедневные события пройдены Легко, без напряга Мне понравилось Так, квест завершен Охотник за сокровищами Все-все-все, не надо мне больше <клых> Вот этого повторять Давай заберем награду за квест. Тренировка. Вечные мои трени... Эти. Ребята, вечные. Не влазец тренировка. Так, 15 толкателей, и плюс к этому. Ох ты! 19 карточек на Санту. Кстати, Санта, мне кажется, самый последний прокачается у нас. Значит, только лишь почему. Потому что его нигде не найти. Ну, он. Выпадает только лишь Вот в таких событиях, и все И больше его нигде нету Ну что, тут все, конечно же, на изи Берем фехтовальщика, отправляем его в поединок И он там дальше Всем разворачивает лица Наизнанку причем Причем наизнанку Эх, не докатился Но это не, не важно Так, ребят, ну а мы переходим с вами на поединки а, вот у нас Не хватило энергии Так <с> это, это, это термин Это, ребятушки, вам не шутки Не шутки, это термин Если ему дать волю Если у тебя нет ульты То жопа твоя будет гореть ярче Блин извини меня мангала при солнечной погоде я сейчас его встречу я его ребята встречу я тут сейчас всех встречу я сейчас тут всех встречу ребят руби Да, я уже призвал ведьму А то обделается Урагачек не хочешь выкусить? Сдулся, бродяга, сдулся А что и требовалось доказать? Готов Ай, хорошо Жалко, конечно, мне не дали карточку на термина Было бы нам, наверное, поинтереснее Заработать ее Ну что, я забираю сундук робота О, кто нам выпадает здесь Так, а что у нас там? Ух Получается, мы только пришли на эту локацию, да? Тигр и копейщик Ну если тут есть тигр, то, по идее, ребята, нужно брать суперскую команду, а именно, которая сможет выдержать натиск. То есть, вот здесь вот, ну, паладин, как варик. Ё-моё, они сейчас распетрушат, по-моему, мне. Ага, паладин сразу щиты поставил и вот вот эту вот гадость конечно бесявая. О, тигр даже даже вякать не стал сдулся тигр даже не стал вякать ребят а там ему бесполезно вякать мы еще и оглушаем их там всех До свидания До свидания, тетя До свидания, дядя Разрулили ситуацию э, Ничего менять не буду Пес храмовый, да, прибавляется, но Храмового пса я беру на щитобота А лучше даже, наверное, на паладина. Ага, ага идут, идут. Не орифшив, шапка. Орет он она мне там. Щит сразу же ноги в руки их побежал, побежал, побежал. Да, тут, конечно, всадник на ну, журавле очень хорошо, ребят, заходит Во-первых, э, тигр ничего не, не может сделать ему Ну и мы с тобой, как говорится, все наземные цели просто уничтожаем Плюс у них пробивной удар То есть он бьет по одной цели да и, и задевает вторую Например, он бьет тигра и также пробивает по замку Ой Ой Как так-то? Как так-то, ребятушки? Ну зачем? Ну зачем вы так жестко-то со мной, а? Ну зачем тут паладин? Ой, это ты... Ронин. Тогда встречим у ниндзей. Да. А теперь нужен нам Джаггернаут. Ты посмотри, что -то... Че вы вылез? Вылетел, блин. Клетку. Это. Это полетел там дальше. Так, подожди, с шутки-шутками нам нужен джигернаут еще один. Да, наверное, все. Да, Уничтожили И даже Ронин не помог Ниндзя Так, здесь прибавляется ниндзя М -м -м. Твоё налево, есть ли смысл? Ну поехали Хорошо, говорил Ниндзя, конечно, ну такая вреднюка Надеюсь, ползун нас не подведет. Ползун хорошо убивает ниндз и там всяких шифпотребных, так сказать, персонажей. Ну, конечно же. Да ты хорош. Ну, смотри, смотри, что делать, а? Плешивая. Хорош, я сказал, твою налево. Куда, блин, куда делась это-то? Вы че, блин? Да ты по посмотри, а? Так, заколебал уже, но ну, серьезно говорю Опять же сейчас выбежит тигр Нет, не выбежит Фух, напряжно Вот тут было напряжно, я думал, все, ребят, сейчас продавит меня Просто ни в какую, блин но У него какой-то имбовый тигр, я вот заметил, ребят Не такой, как у меня, у меня ватник, а не тигр У него вообще топовый Опять же, Рони, Ладно, здесь у нас есть зомби-камикадзе. Сдерживатель, так скажем. Пускай идет потихоньку. А, он же нет, он же будет, ребят, немножко по-другому. Хотя нет. Ничего не по-другому, все так же. Ронин против Ронина. Да стали уже все. Такие эти. Кто тут босс я уже не помню. Теперь понял. Вспомнил. Ну... Но... Да уничтожьте вы в конце-то концов, блин, всю ту шлупень, блин. А -а -а -а. Да, Ронин, свой иметь, ну что ты, блин? Я просто смотрю, отражение не особо-то срабатывает, друзья мои Просто не особо срабатывает отражение Твою налево тока вызвал, блин А ты посмотри, ну это что, специально же все делается Короче, надо вызывать ведьму Ну, это не дело, ребят 37 секунд, успеем ли мы эту ведьму-то? Ну, я в плане успеем ли мы воспользоваться ведьмой. 14 секунд. Ронни, давай, давай, давай, родной. Да ты издеваешься, что ли, твою на. все, ребят, по, -по, по времени сфейлился. <coughs> Чмохай, просто чмо, блин. Я его ненавижу, этого дебила, блин. Я Офигеть, такая команда я не могла справиться с какими-то дебилами, ублюдками, просто ублюдки. У <coughs> меня нет слов. Ублюдочная команда, которую я, знаешь, просто на изи разбирал вообще В самые свои худшие времена Куда ты бежишь? Ну куда ты бежишь, чмок, а? Бежит, он разогнался На нафиг ну, Конечно же, ну конечно же, ребят, ну Рубани там Сейчас выйдет это Вот они Сразу же Всем скопом, блин Уничтожь ты Эту мразь, а Он ниндзю одну за одной выпускает, ребята Просто без перерыва Блин, завалил наконец-то Ниндзя не успевает у него подохнуть Как он еще сразу следующий вызывает С горем пополам прошли В нашей команде вот Там очень сильно мешается Радиоактивный зомби Вот этот вот очень сильно мешается он. Ну что, попробуем этой. Как бы есть страж, это в виде голема. Есть у нас дагер, дамаг. Это у нас молотильщик. Ну и, конечно, перекачка энергии. Это у нас служитель тьмы. Ну и БФГшка. Которая пробивает через весь экран. Чепушила несчастный Готов Перекачку вызываем Медленно, конечно, идет Это служитель тьмы Тут уже ничего не поделаешь, ребят Но зато Кому он там здоровье-то перекачивает я, я, я не вижу кто то перекачивал А кому? Непонятно Все но бафогехи, когда начинают через весь экран бомбить своим лучом, это, конечно, топ И урон такой существенный Прям на себе ощущаешь этот урон Ну что, погнали дальше Так, возьмем... Ну, пока ничего не будем делать И знаешь, что, я сейчас попробую деда позвать Да, я пожалуй так и сделаю По башке Вот и все Стоило вот только позвать дедушку воина И он тут всех разнес, ребят Всех в щепки порубил Красавчик Великан, красавчик И с этим не поспоришь Ну что у нас тут? Ой, вот это будет похуже, ребят Бородавочник здесь Здесь у нас бородавочник Mm. Давай-ка возьмем, наверное, этот отряд. Но хотя бородавочнику по барабану на ползуна. Он его просто снесет. Просто снесет его. Да, единственное, что хорошо, что он вот так вот просто вышел. Ниндзя хорошо разбирает бородавочника. Да низя, по-моему, любого разбирает хорошо. Хоть бородавочный, хоть я не знаю там кто Смотри-ка, заморозку Нет уж Захотел чего Ну он жирный, танк жирный, ребята На него, конечно, клетка очень долго действует Очень долго клетка его разбирает но у нас главная, ребята, цель была пройти И мы прошли Так, давай переходим на следующий этап Здесь Здесь хищнец Ну, само собой будет прыгать Поэтому, по-моему, фехтовальщик у нас, да, ребят? Рулит против хищнеца Поэтому выставляем сейчас его Да Так, ну а дальше Джагернаут пойдет а после джиггернаута уже можно, как говорится, вызвать и ниндзю. Не надо вот этих вот выкрутаться своих. Не надо, я сказал. Чувак попал в заморозку в нужный момент Есть контакт Ну что, у нас по-моему Последняя тут, да? Миссейка Блин, тут смотритель Тут смотритель Смотрителя тоже нужно наказывать Лучом Лазером, как говорится, попробуем его сейчас Пробить Так, сто ямбо Ну ядрен, матрен, ну что это? Ну. Я хочу призвать ведьму Заколебал этот стражник, блин. Ронин сегодня что-то вообще, ребята, ни в какую он не выбегает, я смотрю. Все пешком да пешком, пешком да пешком. Не хочет он бежать никуда. А вот, ребята, и смотрите, Блин, не вовремя. Чик, зачикрыжили Да, смотрите, быстро отдупился. Это хорошо, что он ведьму не взял под контроль А так было бы нам тут веселуха. Прикинь, ведьма против нас Было бы очень неприятно Так, ну что, у нас, друзья мои Нежить восстала Попробую этим, наверное, отрядом Мне не нравится, что тут чумная мышь э -э, Ее только если БФГшкой То есть, получается, нам надо будет прикрываться големом После голема выставлять БФГ Ну, как бы, только такой вариант, я вижу <сквот> Да ты серьезно, что ли, сейчас? Ну, ядрен, матрен, ну Опа Получил повреждение, ребят Все Сфейлили уровень Сфейлили уровень У меня души, я думал, что у нас не получится Но я рискнул Рискнул на свою голову Все, две чумнухи, это жесть Не Не получится, ребят Даже тут бесполезно драться Две идиотские чумные мыши просто меня запинали. Там, начали, одна была, но потом вторая присоединилась. Даже тут три даже. Ну, глупо, конечно, было этот отряд брать. Тут нужно, знаешь, какой отряд? Где ниндзя? Вот. Ой. Тут энергии нету. Слушай, а как тогда быть? Дело в том, что я пока вызову этого. Она сейчас прилетит. Нет, мы успеваем, ребят. Да неужели? Созрел, Ронин. Ну, ты сам видишь, что этим отрядом на изи. Просто на изи разобрали. так второй этап у нас второй этап здесь этот призрак призрак замка Марсси Ну тут палыч будет решать а в ценником на журавле по барабану на этих призраков Давай успевай Он же подошел подкрался к нам Два, сразу два голема. Но... Просто как будто его здесь и не было. Сдуло. Чумную мышь А где привидение-то? И ведь по барабану на мой ураган этому призраку на Все Распетрушил их Ну что, у нас третий этап о, служитель тьмы Служитель тьмы, голем и чумная мышь Это все делается, ребята, элементарно Берешь, просто вызываешь друидку И она разбирается со всеми Просто со всеми Не сказать, что на изи, но Нормально она их пошукает Че, будем копить или нет? Друидку. Я думаю, что стоит. Есть в этом смысл. Пускай они там немножко. О -о, о, о о Блин, перекачка началась, да? То есть, кто кого передамажит, что ли, получается? Ладно. Кто кого передамажит? Я согласен. У нас там уже щиты, там отхил действует. Поближе подтяни. Вот так вот. Они решили против тотемщицы, да, сыграть. Но они сыграют. В ящик. Вот и все. Тут, тут ребята, уж извините, без шансов противнику, когда друидка идет, да еще сверху там паладины эти как они всадники на журавле, ох ты некра, вот кстати против некра как раз очень хорошо, ребята, работает наш тыквоголовый он ударом убивает противника и сразу же гасятся эти тыквы которые призывает она ну, тыквы, черепки, называй как хочешь главное тебе все понятно стало она уничтожает Точнее, он уничтожает их. И я, наверное, сейчас друидку также позову, да и все. Ребят, не знаю, не знаю, друидка. Где тема, друидка? Тотем начинает разбирать вон тот хмырь. Видишь, как дружитка беспокоится о своей армии? Она еще подхиливает. Все как надо делать. Все, как говорится, по уму. Да Призрак добегался. Так, давай всех сюда к ногтю. Армию летущих мышей просто разобрали. Ну, наверное, можно сказать, до свидания Без вариантов Такой расколбас идет Да, друидка это сила, конечно Так, и у нас последний этап а Здесь Старый воин Упс да ладно, вы серьезно? У меня энергия только на этом отряде осталась. Ех, макарек, и что? Как? Тут чумные мыши, все. Чем я их буду бомбить? то Бфгшками, что ли, этими? Ну, серьезно? А, ну деда можно призвать, в принципе. Так деда нужно успеть что призвать. Ну? Ну? Теперь нужен нам перекачивающий энергии, ребят. Мы его улучшили, ребят. Тут кто кого передамажит, да, получается? Нет. <свы> <свы> <свы> тут и оно, тут и оно, друзья мои. Дед, пошли. Там два служителя тьмы просто перекачкой занимаются, прикинь. Божественной перекачкой. Не дают врага. ни шанса. Вообще ни шанса не дали. Просто захиляли там. По черноку. Угу. Давай сундук. Ерунда какая-то выпала нам. А, мы уже. О, 15 короче друидку. А вот, друзья мои, и следующий у нас портал Так, и он встречает нас Территория роботов Нефритовая долина Долина поданных Долина захватчиков Фабрика роботов То есть две фабрики, да, получается? Ну ладно У нас только одна энергия, ребят, осталась на этом отряде все, больше ее нету а тут кто у него? Щита-боты, да? Вот это все. Ну, этих их, привет. Ой-ой-ой-ой, БФГшка. Ну, бфгшка это серьезная заявка, ребят. Смотри, смотри, что там копит. Что-то не получилось у него похудел накопить. А у нас-то все как раз замечательно Круто Вот и все Распетрушили А энергия-то есть где-нибудь? Во, нет, это не тот Есть, ребятушки И еще одна энергия накопилась Погнали Этим отрядом сейчас вообще разберем на изи Штоповый отряд мой Ну с чумнухами конечно Ой Ну с чумнухами сегодня конечно ребят, вообще жестко было Запинали нас чумные мыши Оу! Стоял, накопил, накопил, наверное потом бомбанул. Есть. Да, Ронин, если возле замка стоит, это уже все. Начинает колбасить, тогда. Да еще прикрыт кем-то. У врагов просто нет шансов. Поехали дальше. Ночной пилот. Так называется мой отряд. Я только что придумал. то Ночной пилот, блин. Ночной компот. Ночной горшок, Махарк. Ну что там, кто там, где там, что там? Блин, ну да, вот. Ну, выдерживает, выдерживает он, ребята, удары. Щитобот выдерживает удары против Нинси. Ну мелкий, но крепкий гаденыш Просто крепковатый Не зря ему дали щит Ну и все И распластались они тут Дружненько Так, где еще энергия? Вот, подожди Поехали. Там что у нас молотильщик? БФГшка, да? А, БФГ, конечно, да. Она, ребята, вблизи э, бьет по воздушным целям. Такой прикольный еще с шипами у него. М -м -м. Так, ну этого мы сейчас уничтожим с помощью палочки. Хорошо, он такой крепкий. А, -а, -а вот оно что. Ребят, хилбот идет. Блин, хилбот идет. Давай так вот. Это в пути сразу щит выкинул Сразу же кит щит выкил. Нафиг, говорит, мне этот щит нужен. Ты попал, парень. Знаете, БФГ стоит там. Энергию накапливает. Все, вылупился. -то? Вылез там. Посмотреть, блин, что же там происходит. Ну и посмотрел. Для него ничего хорошего там нет, ребят. Ну, а мы, как видите, прошли. И энергии, энергии, ребята, нету. К сожалению, она закончилась. Жаль. Ну что ж, тогда я буду заканчивать сегодня серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.